Народные приметы как о пауках, так и в целом – это ничто иное, как наблюдение людей, передаваемое из поколения в поколение. У многих народов именно это существо имело мистическое значение и часто использовалось для приготовления магического зелья или воплощения мистического обряда. Давайте попробуем разобраться в этом сами и узнаем ответ на вопрос о том, что будет, если убить паука. Существует достаточно популярная легенда, согласно которой известный человек, подвергнувшийся гонениям, однажды спасся бегством и решил спрятаться в одной из пещер. Преследовавшие его люди прошли мимо, посчитав, что из-за большого количества паутины там бы не смог спрятаться ни один человек. Согласно различным поверьям, данным человеком в разные времена был то Моисей, то Магомед, то младенец Иисус вместе со своим семейством. Как бы ни произошло на самом деле, план по спасению удался, что и стало причиной того, что пауки охраняемы долгие годы. Очевидно, что данная легенда не только дошла до наших дней, но и нашла воплощение в виде приметы, согласно которой пауки привлекают к себе счастье. Но убив существо, человек накликает на себя беду. При этом считается, что чем меньше будет убитый паучок, тем больше станут размеры возмездия за его смерть. По другой версии, пауки являются предвестниками подарков или известий, а прихлопнув паучка, который принес послание, означает лишить себя его. Верить в народные приметы или игнорировать их — решать только вам. Однако в случае скептического отношения к суеверию, убивать живое существо умышленно нельзя, ведь не нам решать, кто заслуживает жизни, а кто просто паразитирует, ведь все существа выполняют определенную роль в природе, которую мы часто даже не замечаем. Чтобы кто-то приласкал, подпишись на наш канал.